Коттеджный поселок Сайт Village – проект с уникальным характером. 60 домов, объединенных единой стилистикой и философией, в которой комфорт становится исключительным приоритетом. Изоляция от городского шума, благоустроенная территория и как бонус песчаный пляж в 10 минутах от поселка и 15 минут до центра Анапы. В Анапе сама природа создавала идеальные условия для жизни. 260 солнечных дней в году, экологически чистый район, лечебный морской воздух, живописная природа, благоустроенный песчаный пляж в 10 минутах от поселка. Для Seaside Village выбран единый архитектурный стиль хай-тек. Он является воплощением высокой практичности и современной концепции комфорта. Одноэтажные коттеджи с плоской крышей и строгими геометрическими формами. Безупречная эстетика спокойных натуральных оттенков. Акцент на удобство без лишнего декора. В каждом коттедже все продумано до мелочей. Просторная гостиная, объединенная с кухней и столовой, образует единое пространство, где функционал на первом месте. Элегантная мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной. Две жилые комнаты, которые отлично справляются с функцией детской, гостевой, спальни или кабинета. Три санузла для хозяев и гостей, удобная постирочная и котельная. Три выхода из дома в том числе из гостиной на уютную террасу и из котельной на крыльцо. Крытая терраса с оборудованной зоной барбекю. Современный практичный интерьер, а главное удобный для комфортной жизни семьи. В каждом доме качественные входные двери с частичным остеклением, эмалированные межкомнатные двери, виниловые обои под покраску, окна из алюминиевого профиля, высокие потолки, теплый пол в санузлах и зоне кухни-гостиной. Санузел облицован керамической плиткой. Покупая коттедж в Seaside Village, вы платите не за квадратные метры. Вы инвестируете в особый стиль жизни и комфортный отдых на берегу Черного моря. У нас гибкие способы оплаты, благодаря которым вы сможете выбрать любой удобный для вас вариант. Приезжайте, посмотрите, почувствуйте. Влюбитесь и оставайтесь здесь, в гармонии с природой и технологиями в Seaside Village.